Делаем коррекцию на правой руке. Пока я делаю снять, я советую тебе подписаться на меня. Тут много о ногтях. В маникюр я делала без света, поэтому не так идеально, как хотелось бы. Я против наращивания на тип с клиентам, но если нужно срочно отработать дизайн, а времени нет на себе или моделях, почему нет? Идею дизайна я взяла у Маши Крейт. Как уже напомню, что у меня есть Инстаграм и ТикТок. Ссылка в шапке профиля. Давайте честно не каждый прозрачка по прозрачке не рабочей рукой сделать ровно, поэтому пилочная магия так-то лучше. Делаю такие разводы на всех ногтях, просушивая каждый. Растяжка голубую мутку и шлифовка по массу. Я попробую вам топ в эту но, если тебе интересно мое мнение, напиши плюс в ком.